и пути решения. Хотелось бы в двух словах сказать, что эта инициатива Национального альянса бизнес-ассоциации. 20 апреля прошла конференция, на которой мы обозначили создание площадки пресс клуба при Национальном альянсе бизнес-ассоциаций с целью создания общего контента для бизнеса для государственных органов, гражданского общества и представителей СМИ. На сегодняшний день у нас много вопросов, которые вызывают некоторые недопонимания, но хотелось, чтобы эта площадка дала нам возможность сблизить позиции и сделать понятными наши экономические реформы для общества и для государства и бизнеса в целом. Значит, речь сегодня идет о постановлении правительства 220-14 от апреля 2022 -го года по введению электронной товаротранспортной накладной. Значит, в качестве спикера у нас сегодня присутствует Ким Татьяна Михайловна, руководитель палаты налоговых консультантов. Правильно, правильно? правильно. Тут Кыргызской, да, если Кыргызской республики. если что. У нас здесь присутствуют представители Министерства экономики Максутов Улукман и представители государственной налоговой службы Алманов Азарт. И... Алманбетов. Алманбетов. Извиняюсь. Алмабеков Азат и Улу ну, в принципе, все те, кто в этой теме и руководит, и контролирует, и достаточно серьезно разбирается. Поэтому слово предоставляется нашему модератору. Пожалуйста, Татьяна uh -huh. Спасибо. А, коллеги, я вот еще одну организационную вещь хочу сказать. Значит, у нас есть всего час, потому что у... А представители налоговой службы, другое совещание, не должны уйти. Поэтому большая просьба, я сама постараюсь быть как можно более краткой, но емкой, да, насколько это получится. Если даже что, что-то будет непонятно, налоговая служба уйдет, что-то надо уточнить, мы немножечко можем остаться или даже в фойе и какие-то вопросы задать, да, хорошо? Но почему, вот, а по... и я бы хотела построить свое... Ну, выступление э, из двух частей. Тем специалистам, которые в этом процессе этом участвуют, они, им известны все нюансы. Поэтому э, для них можно было бы ничего не раскрывать. Но поскольку вот эта пресс-сессия, пресс-клуб, она, в общем-то, имеет целью поставить э, в известность э, и донести до наших представителей СМИ суть проблемы то придется начать сначала, поэтому специалисты немножко, может быть, э, поскучают, но, по крайней мере, какие-то ключевые вещи я скажу. И нам надо успеть э, что-то добавить специалисты, которые здесь присутствуют. Э, и нам надо, и потом я очень коротко изложу свои наши предложения, которые мы э, отработали в палате с нашими участниками, э, с привлечением э, бухгалтеров, которые ходят. Ну, посещают палату и чтобы налоговая служба все-таки успела сказать вот свое видение да и какая работа сегодня проводится вот вот такие дела поэтому давайте начнем это в основном для налоговой службы фу для представителей сми, СМИ чтобы вам было немножко понятнее из-за чего в общем то весь сыр поднялся у нас в республике потому что не утихают Претензии, где-то даже митинги собирались, да. вот И чтобы поняли, поняли, было понятно, почему это происходит. Ну, значит, вы знаете, что ввели электронно-товарно-транспортную на накладную, и с 1 января уже обороты всех налогоплательщиков должны оформляться через электронно-товарно-транспортную на накладную. Вот то постановление 220 от от апреля прошлого года о котором говорил Иван Дмитриевич, да, 14 апреля. А, во что это вылилось? В принципе, система ТТН, она оформляется через информационную систему налоговой службы, и куда должен зайти налогоплательщик и внести данные по товарам, перемещаемым на территорию республики. Или они подлежат, подлежат, были реализованы, или они просто перемещаются от субъекта к субъекту под реализацию, от головного офиса нас в другой склад, ну и так далее. То есть по любым причинам практически. И вот эта ТТН должна оформляться буквально всеми налогоплательщиками, в том числе и экспортерами. Какие проблемы возникли? Налогоплательщик не может сразу зайти в систему и оформить вот эту, этот вот документ. Почему так получилось? Сначала налогоплательщик подает в электронной форме, форме Excel, табличку, где есть перечень товаров, реквизиты товаров. Налоговая служба просматривает это и смотрит, есть ли эти товары в каталоге, который формирует налоговая служба. И в первые месяцы, что было особенно, может быть, одной из причин недовольства налогоплательщиков, этот процесс занимал от 10 дней иногда доходил даже ну, до месяца. В настоящее время, насколько я понимаю, этот процесс сильно а, убыстрился, но остались а, другие проблемы для отдельных уже налогоплательщиков. Вы по сами понимаете, что когда оборачиваемость товаров а, увеличивается на 10, 12, 15 и так далее дней, но это просто для современной экономики но это невозможно. И очень часто налогоплательщики задают, задают такой вопрос, по всю пору задают вопрос, а можем ли мы оформить ЭТТН задним числом, поскольку покупатель не мог ждать, мы ему товар отгрузили, а ЭТТН не знаем, как оформить. Но как оформить уже невозможно, потому что я скажу позже, почему. А причина, вот это, в общем-то, техническая причина, но причина заключается в том, что когда-то, когда разрабатывалась концепция вот этого каталога товаров, которые создают налоговые службы, была принята концепция делать классификацию по штрих-кодам товаров. В принципе логично, ничего особенного нет. Но для некоторых налогоплательщиков это вылилось просто об огромную и практически не проблему. Чем чревата вот эта классификация для ТТН? Допустим, если мы имеем дело, допустим, предприятия плодоводочной продукции. Они что выпускают? Ну, допустим, 5 видов сока, например, 8 видов там, маринованных огурцов, помидоров и так далее. Пусть в целом 20 или 30, неважно. И выпускают эту продукцию из года в год. Для них никаких проблем нет. Потому что они один раз, пусть даже 10, там 30 дней, они вот внесли свои товары в каталог, внесли штрих-ходы, которые они присваивают товарам, и потом они могут годами пользоваться этой системой, вообще не проблема, никакой проблемы нет. А вот я вам приведу другой пример. Это пример, который относится, это живой пример на живом налогоплодельщике, который торгует чулочно носочными и бельевыми изделиями. У него в счете фактуре, которую он получает, инвойсик, которую он получает от поставщика, у него 20 позиций. И каждая позиция, она отличается по цене, по наименованию, по артикулам, и тоже проблем никаких нет. Но потом, когда он должен оформить этот рейн, он должен обратиться к штрих-кодам, которые на каждом изделии. А штрих-коды, разница... От того, какой размер изделия есть. То есть разные штриходы присваиваются разным размерам, разным цветам. То есть одно качество, одна цена, одни, один и тот же состав, но разные размеры или разный цвет. Это уже будут разные штрихкоды, То есть... Если мы вот берем один контейнер, умножаем на 25 палет, на 30 коробок, на 200 изделий, получается 150 тысяч изделий. И если, допустим, как вот практически тоже пример, по, по, примерно по 10 изделий абсолютно идентичных по цвету, по размеру в коробке, то мы получается, что это уже превращается в 15 тысяч позиций, по которым надо вести учет и по, и по которым надо заполнять этот ТН. Вот для таких плательщиков а, вот эта система, она стала просто не ее невозможно освоить и вот этот труд, когда каждый день надо оформить вот по такому количеству позиций несколько ТТН, учитывая сбои и бывают и перебои в электроэнергии, бывают сбои в самой системе, но это просто даже не каторный труд, это просто невозможная вещь, понимаете? И самое главное, что в целях фискализации, в целях а, контроля налогового, никакого смысла тоже в этом нет. Потому что вот товар входит по 20 позиций, мы его должны прослеживать. Вот. И до, до самого конца. Этих реквизитов вполне достаточно для того, чтобы идентифицировать каждую, каждую позицию товара. И вести учет, и причем для того, чтобы посмотреть на, на, на каждом бельевом изделии, или челочно-насучном, надо раскрыть пачку и по каждому изделию взять еще 3 коды. Вы себе представляете, какая это работа? И кроме того, руками переберите один контейнер таких изделий. Это невозможно. Кроме того, очень большие неприятности доставляло налогоплательщикам. Сейчас, по-моему, вопрос уже частично начушон, о том, что дата заполнения ТТН и дата поставки должны быть одним днем. Опять-таки, нет проблем. Если субъект производит Минводу, он отпускает товар там с 9 до 6, в рабочее время никаких проблем нет. А если речь идет о хлебопекарном предприятии, который отпускает товар в 5-6 часов утра. А если речь идет о колбасном цехе, который отпускает товар в 3-4 часов утра. Совсем другая картина. Это означает, что бухгалтер должен оставаться на ночной смену что они и делали в первое время, и просто выли от ужаса, да, и всю ночь работать и отпускать товар. И кроме того, еще надо было дождаться транспортного средства, которое придет, и указать реквизиты автомобиля и водителя. Это же вообще невозможно. То есть эти проблемы частично уже решены, правильно? Налоговая служба, в принципе, идет навстречу, но проблема как таковая, она остается, тем не менее. Имеется масса других технических, нетехнических, методологических ошибок и, и очень много нерешенных проблем. Например, как оформлять и вести учет по подарочным сертификатам. Например, как корректировать этот ТТН. Там в некоторых случаях возникает ситуация буквально неразрешимая. Вот. Немножко есть большие недостатки по интерфейсу этой этого модуля, то, то есть налогоплательщик вводит данные, и он не видит данные, которые он ввел. В каждый отдельный момент видны только остатки товара в физическом выражении. То есть, если у него расхождение по его складу, он не может найти, а где же была ошибка. Он вынужден тогда все вот эти, ТТН ну, в компьютере уже в своем, всех их сюда перевести, ввести и вот искать вот эту ошибку понять, почему у него расходятся остатки. Это все должно быть видно в системе ТТН. Кроме того, там ну, мелкие недостатки, очень много их. Они сейчас выправляются, но этого пока недостаточно. Кроме И самая большая вот ошибка, собственно говоря, даже не ошибка, это вот... ну так получилось, что система ККМ создавалась отдельно, потом создавалась отдельная система по электронным счетам фактурам, потом отдельно создавался ЭТТН, и кроме того мы знаем, что у налогоплательщика есть еще бухгалтерская программа и складской учет, который он ведет. И когда... Ну, при создании вот этих систем, они все созданы как бы в разброс, и в каждой из системы требуются чуть-чуть разные данные, понимаете? И тогда налогоплательщик получает, он вынужден вести параллельно 4 учета, в котором разные реквизиты, и между собой эти системы никак не соединяются. Найти ошибку в такой системе или провести вот эту связь, то еще от фактурии, которая была получена от поставщика, поверьте, это очень сложно. Вот многие, я знаю, что аутфорсинговые компании, которые ведут бухгалтерию, сейчас просто тупо отказываются от ведения бухучета у налогоплательщиков, которые торгуют товарами. Увольняются бухгалтера. Какие-то магазинные точка приходили приходила к нам, она значит, работала с 9 до 6, или нет, до 7. Теперь она закрывает магазин 4 часа, и 3 часа весь коллектив магазина занимается инвентаризацией и поиском, составлением данных для того, чтобы оформить этот в конце дня. Это, ну, в некоторых случаях это превращается просто в кошмар. Но нет нерешаемых проблем. В принципе, сегодня все становится чуть-чуть получше. И самая, наверное, хорошая новость для налогоплательщиков в том, что состоялось в начале марта заседание бизнес-кинешн, на котором было внесено предложение, учитывая вот эти сложности, все депутаты очень сильно поддержали эту вещь, чтобы... Вот тот налоговый кодекс, который был принят, а вместе с ним были приняты ряд других законодательных актов в налоговой сфере. Так вот, срок вступления статьи 311, которая вводила штрафы по ТТН, был отсрочен до 1 января 2024 года это вот хорошая новость для налогоплательщиков стало уже менее страшно и появилась возможность реально уже с учетом накопленного опыта что очень хорошо и налоговой службы и налогоплательщиками но выйти на какой-то позитивный результат была создана межведомственная рабочая группа где-то тоже в начале марта и она уже начала работать вот а, а, а, Алманбетов, он про это, наверное, немножко скажет. И кое-что сделано, кое-что упрощено. Какие-то окна вот в этом, отеле, их уже не обязательно заполнять. Раньше вот не заполнил реквизиты водителя, все, она не оформляется. А если я приехала на такси, и бухгалтер должен сидеть, ждать меня, пока вот, пока вот номера водителя и, и там будут занесены. Смысла в этом никакого нет, понимаете? То есть некоторые вещи были разработаны чисто умозрительно. Ну, наверное, это тоже можно понять, но пользуясь тем, что у нас есть уже теперь 7,5 месяцев осталось, вот за эти 7,5 месяцев надо все усилия приложить, чтобы эту систему довести до какого-то логического конца. А, у нас есть предложения, может быть, о них я скажу чуть позже. Вот я вижу тут специалисты присутствуют. Вот буквально несколько слов скажите, учитывая вот наш дефицит времени, пожалуйста что хотели бы еще добавить, или какие-то вопросы есть у… Валентина Роман? да, конечно. Всем добрый день. Да, вот я хотела, собственно, с точки зрения реальности, да, то, что происходит в бизнесе. Впечатление такое, вы знаете, если в целом так глобально взять, посмотреть, впечатление такое, что справиться с этими задачами, которые сейчас даже при условии их дальнейшего какой-то оптимизации, может только не может себе позволить затраты этих айтишников да? докручиваться. Вы же понимаете, что все вот эти состарковки между базами и так далее это как раз и приводит к тому, что требуется закупка программ там, всем. Это очень сложная, большая работа. Я вот на примере даже своих клиентов могу сказать, что малый бизнес, он просто поднимает руки. Он с этим не справится. Однозначно. Тут даже не обсуждается. Они не смогут. Вот то, то, что Татьяна Михайловна говорила, сидят три часа, да, что-то там это вот, вот, прям вот, вот, а как мы собираемся это все продвигать, допустим, на совсем мелкий бизнес? На тех самых потенщиков на базаре и так далее. Им же тоже? Это, под большим вопросом вообще реальность. Вот это, вот, я, например, пока что не вижу, как это возможно реально сделать, да, заставить их вот это все. И, в общем, получается, что если все следовать вот всем требованиям, то малый бизнес просто экономически нецелесообразен. Он просто закроется. Все. Ну, и как бы, кто от этого выиграет? Вот насчет того, что, насчет состыковки. мне больше всего вот, и во всех этих как бы, технических моментах, самый, я считаю, ключевой момент, это состыковка между ДТР и СФМ. Когда мы получаем от нашего поставщика, допустим, импорт, мы получаем от нашего поставщика импорт, где конкретно есть идентификация каждого товара. Я ее как завожу, вот я бы хотела, чтобы именно так оно и прослеживалось, как мне написал поставщик, да, в я ее прослеживаю дальше. Смысл мне. А, а я не смогу ее так загрузить этот клиент. Там другие средства идентификации. Да? Точно то, по-другому называется, условно говоря. Поэтому и вызывается вот необходимость айтишникам работать и говорить, что вот этот, который вот так называется, вот здесь анализирует в справочнике ДНС. То есть, я немножко сумбурно. Первый момент это то, что хотелось бы, чтобы налогоплательщик сам имел возможность носить хотя бы тот же след. очевидно, что вот это я завез, оно вот так называется вот здесь, оно так называется здесь, и так называется здесь. Хотя бы можно было связать, как бы синхронизировать эти программы. Но это вот точно, чисто вот такие технические моменты, с которыми все столкнулись. именно ситуацию в регионах. Это еще хорошо, mm -hmm. то, что мы в городе, так, да? я давай, да. там, Минуточку, да. Сорина Валентина Романа, директор аудиторской компании. уважаемые. работы, семинары, им в плане очень сложно в плане то, что для малого бизнеса у них за последние полгода они жалуются, то что покупатели мог, с ними не хотят работать, да? многие контракты уже расторгнуты из-за этого. Во Первое. Во-вторых, у малого субъекта не хватает квалификации, квалификации, во-первых, потому что это надо какие-то базовые знания иметь. Это в регионах очень тяжело. И практически по нашим данным, по статистике, да, в регионах больше половины малых субъектов даже не знают, что это ТН ввели. Это кто такое? Это вообще что-то? Это как это пользуется? Это кушают или что-то это, это делают? Да. Для них это черло доходит. Это означает то, что в регионы больше ну, как бы внимания нету на них. Мы, в центры, в центре, но на регионы действительно работы не проводится. Квалификация налоговых органов оставляет желать лучшего. Они сами не понимают. На платежники идут, но не могут получить адекватный ответ на свои вопросы. Это во-первых. Во-вторых, здесь я бы хотела бы озвучить то, что те, которые работают, очень тяжело, когда, например, товар окружается, и по пути машина сломалась, и они обратно возвращаются в бухгалтерию и обратно переисправляют этот темп. То есть вот эти вот технические моменты. А по поводу последних, которые обращаются именно жалобами, то, что именно товар, когда вот ввели, вот начальных данных, либо те же данные, и данные куда-то исчезают. В вот Последнее время мы сталкиваемся с этой ситуацией. Mm -hmm. Куда данные, данные ну, как бы не можем, да? И бухгалтеру это очень колоссальный труд, остается после работы, до ночи работают, ищут, это искать еще под вот в 1 мы можем там посмотреть, да, зайти, зайти в пибичную операцию. А ВТД это очень сложно. ВТ не можем посмотреть директор продаж. Если вы, вы знаете, там есть, скажем, загрузить, идет, настроить и выписаны полученные счета фактуры, можем посмотреть. А в этой жене, это не, этот этого нельзя посмотреть. И хотелось бы добавить, чтобы, если вот здесь бухгалтера, мы знаем, что есть товарный баланс, мы видим сайд на начало, поступление, видим списание и видим остатки. Вот такую вот именно оборотку было бы хорошо, если товарный баланс мы видели бы, да? Это, во-первых, во-вторых, хотелось бы добавить, так. Oh, уже сказали по поводу проблемы, то, что в трех базах да, это все делается. Но для малого субъекта, особенно в регионах, это очень тяжело. И не учитывалось то, что нюансы сверху. Потому что у нас бывает то, что, чтобы товар собрать, мы из разных комплектов соберу, собираем, да? а именно в разделе производства этого мы не можем сделать. Потому что там сама комплектация может создавать еще из нескольких комплектов Здесь ВПД, когда внедряли, не учитывали спецификацию, нюансы всех отраслей промышленности, торговли, да, потому что в разных отраслях разные свои нюансы. Либо надо было по этапу к этому идти, сначала крупные многоплательщики, которые могут себе позволить очищника, а могут, могут позволить, и еще раз. А это было день, а это Наргиза, время идет. А, время. Ага. А, я, да. да. Да, налогов, да. я, я тоже, тоже об этом Давайте, Вопросы-ответы у нас представители налоговой выступят в первую очередь, потому что к 11 часам они должны ну, покинуть. Да, да. А с Министерством экономики сразу. мы чуть-чуть подольше потом еще обсудим один вопрос. Да, да, да. Обратите внимание на регионы просят. Да. Угу. А это включать? Да, да, все включу. включу. Ага. Ну, э, во-первых, э, здравствуйте всем, вот благодарю э, Национальный бизнес-альянс за, э, за сегодняшнюю площадку. Ну, э, что касаемо АТТ, ну, как Татьяна Михайловна сказала, э, хорошие предложения тоже были озвучены. Ну, вкратце э, озвучу так, у нас… Э, уже на площадке Министерства экономики образована рабочая группа по усовершенствованию порядка и технической части применения электронно-транспортных накладных. Сейчас в настоящее время подготавливается нормативная часть изменений и параллельно техническая часть. Необходимо отметить то, что мы контактируем отдельными бизнес-отраслями, представителями, где нам предлагаются различные предложения по совершенствованию системы. Вот. Где мы уже реализовали ряд изменений в системе, Это как такие как самовывоз, то есть ранее было необходимо было указывать наименование и номер транспортного средства, для тех поставщиков, у кого нет транспортных средств, есть возможность оформления ТТН самовывозом. И пакетная загрузка. И самое главное, что необходимо отметить, при внедрении электронных транспортных накладных мы столкнулись с проблемой составления, внедрения каталога товаров. Отдельные налогоплательщики, несмотря на то, что мы в прошлом году просили чтобы они уже вели. Мы в прошлом году как бы не просили, чтобы это т оформляли, но мы просили хотя бы зарегистрироваться, вести каталог товаров в системе поработать. У нас целый год был в прошлом году для доработки, изменений, каких-то изменений в систему. Но так получилось, что наши налогоплательщики пришли к нам отправляли заявки на включение товаров только в январе месяце. Из-за этого у нас в январе, в феврале месяце был, был большой очередь добавления товаров в каталог товаров. От, отдельные каталоги товаров нам отправлялись как бы дублирование Несколько компаний они отправляли одинаковые товары разными данными. Да? Но, сейчас уже у нас как бы... Количество товаров порядка миллион шестьсот товаров составляет уже в каталоге товаров. Ну, в этой части уже проблематика как бы снизилась в части временного отрезка. Но надо признать, то, что там тоже есть нюансы. Относительно вот, прозвучало то, что в наших трех системах работать. Это у нас в планах есть интеграция всех систем. Самый последний Интеграция это у нас будет контрольно-кассовыми машинами, но в контрольно-кассовых машинах уже технических требованиях заложено, что контрольно-кассовые машины, которые предоставляются организациями, чтобы там был минимальный учет товаров, то есть учетная система самой контрольно-кассовой машины. Или контрольно-кассовая машина должна иметь возможность интеграции с учетными системами и отправки данных в разрезе товаров. Но в настоящее время для субъектов предпринимательства печатать товары на контрольно-кассовых чеков и отправлять их в сервер налогового органа, она не обязательна, за исключением автозаправочных станций. Автозаправочные станции, там контроль отдельный, у них система называется автоматизированная система управления АЗС, которая уже у нас работает как будто бы, уже три года. Относительно счет фактур, у нас уже параллельно еще работает рабочую группу по совершенствованию электронных счет фактур, и где мы, когда выработаем уже на площадке с Министерством экономики согласованный вариант порядка применения ТТН, мы приступим уже как бы к технической части реализации ТТН и интеграции электронными счет фактурами. И самая главная система, это, которая позволит интегрировать все эти системы, это у нас каталог товаров. Последним законом, который Татьяна Михайловна отметила ранее, внесен изменений в Налоговый кодекс, там имеется норма, то, что на территории Кыргызской республики применяется каталог товаров, утверждаемый уполномоченным налоговым органом и применяемые в случаях и порядка определяем кабинетом министров. Пока мы единый каталог товаров не э, сформируем и не внедрим их в всех системах, да, э, э, э, э, интегрируем все системы, она будет сложно. Э, что касаемо штрих-кодов, э, у нас в системе э, при внесении каталога товаров каталог, система принимает э, те товары, даже у которых нет штрих-кодов, Штрих-коды, они обязательны только при наличии, если есть в самом товаре штрих-код. Сейчас параллельно у нас разрабатывается внесение изменений в этот каталог товаров, где мы будем присваивать штрих-коды для тех товаров, у кого их нет. А для тех товаров, у кого есть штрих-коды, субъекты предпринимательства, они могут сами использовать эти штрих-коды штрих кд они где используются? В основном штрих-коды у нас используются в розничных магазинах, где считываются через учетную систему эти коды и списываются через их. То есть они в розничной продаже отслеживают свои товары через эти штрих кады ну, Это все в проектах. Необходимо отметить то, что мы со стороны Государственной налоговой службы готовы принять все предложения бизнеса. К нам поступает, поступает через Министерство экономики и поступает напрямую к нам. Именно по работе информационной системы. Относительно ну вот, представители ДЖИ говорят, в регионах у нас малый бизнес не осведомлен, либо не были разъяснительные работы. Необходимо отметить, что разъяснительные работы были на места ежедневно, в конце прошлого года мы начали активную разъяснительную работу. Это с октября месяца до февраля. Ну, в основном надо признать, то, что малый и средний бизнес у нас неохотно идут на какие-то реформы. Если какие-то обучающие мы организуем совещания, они не приходят. Инспекторам приходится разъяснять их на местах по месту их работы и то что я с вами не согласен то что малый бизнес не знает все знают ТН. E у нас есть даже такие субъекты которые не знают контрольно-кассовые машины несмотря на то что контрольно-кассовые машины у нас внедряется с 2009 года но мы стараемся всем обучать но сейчас налоговая служба не, работу ведет не с точки зрения карательного мы в этом году по ТН в основном только идем на совершенствование, упрощение и обучение и разъяснение налогоплательщикам. Сейчас мы возобновим обучение и разъяснение налогоплательщикам, после, когда мы уже выработаем согласованный с бизнесом и соответственно государственными органами нормативно-правовые акты, и внесем изменения в системе, и мы возобновим обучающие своей работы это касаемо у нас проводимые работы ну если какие-нибудь пожалуйста Качересмен дорогой <говор> Азерку кой маселе люмасили был, был иначе. Мы набили, ну, что площадка, да, что был толко дюр, дюргис пятался, чтобы были, что уйштру чуларга, что урахмат, что с ндай, мүнкүнчүлүктүс пөргенге. Электрондуктардык транспорттук накол эм коштама кагаздардын Гергизген туралоқ Азерку чурдағы маалымат бергетелигандай иштер алар экономика министрилегинин а, Аль-Кавенда, топ-тузюльгон, а, джумушчу топ, топ а, сал экономика, а, өкілдері, жана бизнес, джумушчу кошулган ошол Аль-Кавенда, электронные а, товары, транспорт, а, постмолор, система системасына кандай бир узгортул-рду, джень-ликтер, талкуларды бой, кандидар был я был я делал, то что я делал, то что что я делал, то что что я делал, то что что что что что что что что что что что что что что что если бизнес кандидар бир риски бывают, трум болот трум боса, бизнес сунуштарда хавула алап системага, узгуртулерди гиргиз пият асунда. Бир қанча сунуштарда хавула луже системага гиргизилген. ар биздин тестик Доступторды алып, гирип, иштеп, гөрсе бұлыт, алар тест түрлелер өрткенден кейін, уже біз жалпы системаға кергезе өз. Нашон дойлэдзе, бұндам орын ең элі гой-гойлү айтып жатқаны жанағы салық төлеучілер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 Булконтроллы касалык машиналарды ейін улам улам алмаштырдон алдын қой анда бар. системага өз, топ топтун. Берницей Максата был электронный шот-фактура системы СНД Деньь Леты. электронных товаров, накладной менен электронных шот-фактур системаларын АЛАРН, Беррик Тюрибой и Чадаве, в те же Люищер был. Тюнды ущерин, цингилде ущерин, ущерин она ишал андан, бунда кандайдер бир салот төлечилер анан как накладной казахтар, жок болып, Азерк, коль он был брок очень только тщундиру на ишал и э, алдад, цилд э, на ягана чейн, бул, ныме Любой система, гиргенден кийн, ага, кандайдер кардар, мы чу кирип, иштемейн, иштемейн, иштемейн системалардын кемчеликтерин, анықтап, аларды білу бил, кийн болады. Шоу, системадан гөрек, ішалпару, системанын Мечу листиктору болосу, деонбоса гандайдер бери, збой бол, иштея галатурган болоттурам болоттурам боса, она безге каварна кой сангутар без алларды джоеву гадайин бос. Рахмат. Значит, коллеги, смотрите, уважаемые участники, мы можем, наверное, как вот, Жанна Ильич, потом мы смотрим, но что-нибудь, да, да давайте да? сейчас вопросы, а, да, Нет, нет, нет, не так. Почему я бы хотела, чтобы вопросы уже были одновременно к нашим предложениям, не только к существующей ситуации. Других налогоплательщиков у нас нет, другой налоговой службы у нас тоже нет. Вот, поэтому давайте вот попробуем сегодня подойти к этому делу конструктивно. Во-первых, накопился опыт значительный за время пользования системы и у налоговой службы, и у налогоплательщиков. И значит, чем занимается сегодня вот рабочая группа, в которой фактически вот Азарт Аманбетов является зампредседателем, так условно, потому что основную работу он, он ведет и курирует, да? поскольку это, мы речь идет об информационных системах налоговой службы. Но кто еще будет вести как не начальник отдела курирующего подразделения? Да? А чем они занимаются? Уже назад немножко сказал об этом. Занимаются сбором предложений от налогоплательщиков. Там больше 90% участников этой межведенной рабочей группы ⁇ это действующие бухгалтерам крупных предприятий. Занимаются совершенством интерфейса и функциональности информационной системы, и интеграции, насколько возможно, думают, думают про интеграцию с другими, э, другими системами, о которых мы говорили. Но при сохранении действующей сегодняшней архитектуры ЭТТН. А я бы хотела убедить вот всех присутствующих в обратном. Вот то, о чем примерно сказала Валентина Романна, да? Мы что пытаемся? Мы сделали отдельные какие-то вот типа фавелы в Аргентине есть, вот видели, да, на холме вот маленькие такие лачушки, и мы стараемся эту вот конструкцию каким-то укрепить, где-то подставить там какой-то, не знаю, кусок дерева, где-то там крышу положить, лист бумаги, мы хотим сегодня поставить заплатки. А давайте я вам предлагаю вот сейчас пока у нас есть семь месяцев времени не так много но и достаточно если работать нормально давайте мы построим одно большое красивое здание в котором будет комфортно жить всем и контролирующим органам и и налогоплательщикам а, то есть я что а, не от, от, отказаться от идеи, что создание каталога товаров, оно ценно само по себе, оно не ценно, это только инструмент каталог может создаваться по разным принципам и давайте мы отойдем вот от этого ну, принципа формирования только по штрих-кодам давайте будем формировать его по тому инвойсу поставщика или той таможенной декларации, которая получена на входе товара в нашу республику, либо штрих-код, если товар произведен на территории Кыргызской республики тогда уже много проблем отпадет кроме того Делать классификацию товара в точном соответствии со счетом фактуром или инвойством поставщика. Вот это само по себе сразу уже нас избавит от многих проблем. При этом контролируемость администрирования налогов, оно будет не хуже, а лучше. Потому что вот эти 15 тысяч позиций, по которым премьера привела, они никому не нужны. Мы прослеживаем то, что вошло в республику. Вот оно вошло и вот оно вот так должно прослеживаться. Вот. Многие проблемы сами отпадут, и проблема упрощения, она сама автоматически у нас получится. И позволит реально импортировать. И опять-таки, что для этого нужно? Для этого нужно вот в рамках группы, которая работает сегодня при Министерстве экономики, создать еще небольшую совсем группу из специалистов такого концептуального плана и попробовать... Вот составить сначала концепцию, а потом и требования к архитектуре новой информационной системы. Либо с участием программистов, либо вот принципы интегрирования этих систем. Но я предполагаю, что это будет сложнее. Но это уже рабочие процессы, в них мы углубляться не будем. Да? И также потом на последней стадии это позволит выйти еще на интегрирование с бухгалтерской программой налогоплательщика которая тоже сразу снимет очень много проблем и сделает процесс заполнения ТТН ну, практически автоматическим. Вот. Ну и решить параллельно э, вот те технические вопросы, которые я упомянула, э, которые, которые не упомянуты, там, если все собрать вот предложения рабочей группы, ну там это десятки проблем потихоньку они решаются, они будут решены учесть все эти технические уже требования и проблемы. И к концу года у нас есть хороший шанс получить нормальную систему, которая будет служить интересам государства и которая не будет обременять налогоплательщика. Вот это основная идея. Пожалуйста, вот теперь осталось немножко времени, 10 минут, да, можете задавать вопросы вот. вот да, конечно. Пономарёв. Благодарю. Всех спикеров и, возможно, конечно, журналистов, которые смогли сегодня присутствовать. Чрезвычайно важная тема. А, а, заместитель бизнес-масмены. Да. Вот как коллега говорила, что в регионах и не только кстати в регионах, но и на рынках. Есть люди, которые еще ватсапом не умеют пользоваться. А это люди, которые обязательно должны потом работать в той системе, которая разрабатывает в той архитектуре, про которую Татьяна Михайловна говорила. Вот. И здесь, опять же, тоже не секрет, что ментальность, она не может быстро реформироваться. Спросите у любого психолога, который разбирается в психологии людей, сто 100%, как ты теперь скажешь, это невозможно. Поэтому очень часто реформы пробуксовывают, когда не учитывают субкультуру и ментальность тех, кого регулируют. Это очень важно. И еще, уважаемые коллеги, смотрите, когда я достаточно давно работаю в бизнес-сообществе, я могу вспомнить, как только когда Акколберг Сильбекович продвигал РВ, будучи министром экономики, мы тогда прошли очень хороший этап анализа, когда принимались нормативные про И практически всегда, когда был четкий анализ когда э, правительство или парламент спрашивали «Бизнес поддерживать его, давать этот «Да, поддерживаем, потому что мы сами все это разработали». И никаких конфликтов, и никакой, никакой критики. И сразу же улучшается бизнес-среда. И мы туда были по ведению бизнеса на 41-м месте. А сегодня мы давно не видим таких результатов. И обратите внимание, когда последние годы, не только вот 2-3 года, но, скажем, лет уже 8-10, э, когда проводится РВ не так, как должно было в стандарте, и для чего это, собственно говоря, делается. И каждый раз бизнес говорит, критикует, каждый раз говорит, что это неправильно. В конце концов, они же эксперты, они в этом бизнесе работают. Вот те, кто разрабатывает, ну придите вот на эту сторону, поработайте в бизнесе. Я знаю многих друзей своих, которые были на больших должностях, в том числе политических, да, и когда, ну, век чиновника короткий, к сожалению, да, когда они уходят в бизнес, они, знаете, что говорят? я понимаю, почему, когда говорит, автолюбитель недолюбливает пешеходов, но когда он стал пешеходом, он недолюбливает автолюбителей, потому что они, поработав в этой системе, где работает бизнес, они видят, что это оказывается очень сложно, и не всегда госорганы поднимают сторону именно налогоплательщика, а в конечном итоге самого гражданина, потому что все делается не для налоговой службы, не для министерства экономики, не для бизнеса, все это делается для гражданина, чтобы его уровень жизни вырос. Отсюда вот такая рекомендация. И, к сожалению, мне надо уйти, хотя уже 25 минут идет мероприятие, где я должен был участвовать, это уже накладку а, Рекомендация такая. Давайте мы все-таки будем строго продерживаться норм АРВ. Анализ реблективного воздействия направлен на четкие сбалансирующий интерес государства, бизнеса, населения. А, надо прислушиваться, не просто. Прокинать, да, на РВ больше, бизнеса, больше чиновников и там, не знаю, там 3-4 представителя бизнеса да, проголосовали и все. Надо прислушаться, почему бизнес так говорит. Не всегда же, в конце концов, априори бизнес какие-то меркантильные коррупционные схемы пытаются выставить. Более того, обычно в таких структурах участвуют ну, директора исполнительной ассоциации, палаты налогов, консультантов и так далее. Вот, поэтому они совершенно далеки от этого. Ну и еще последний важный момент, если мы возьмем цикл управленческого решения, в том числе и регулирующего математическую деятельность, да, то всегда все заканчивается оценкой и мониторингом. То есть когда разрабатывается анализ, мы должны понимать, а к чему это приведет. То есть должна быть процедура, не экономики, это функция ваша, да? должна быть процедура, когда вы четко будете говорить, так, ну-ка давайте посмотрим на последний проект, который был принят, и сделаем оценку. Работают это или нет? То есть вспоминаем, что говорили, вот это сделаем, судьем счастливы, да? Прошли годы, пока не Почему? Сделали анализ, посмотрели, не работает. Закон оптимизации будет спецматривающих действий по-прежнему живой, там есть гелитина, На гелитину на уничтожение. А люди, которые протянули это насильно, ну, должны их потом, я думаю, вести ответственность. Спасибо. Спасибо, что... Сергей Васильевич. Да, если Ваше позволение, вот год, я год. Да, конечно, конечно. Спасибо, угу. что пришли. Ирина, Ирина Алексеевна... Ирина так. Алексеевна Рамн ее тоже интересная рука. Вот, сейчас пару слов да? Министерство экономики ага. хочет. Ну хорошо, так, давайте Коллеги, добрый день. Спасибо большое, Татарина Михайловна, за организацию такой площадки и НАБУ в том числе. Прокомментирую последнее выступление представителя института бизнес-омбудсмена. На сегодняшний день на площадке Министерства экономики при разработке нормативно-правовых актов в обязательном порядке проводится анализ регулятивного воздействия. Не слышно? Работа слышно? На сегодняшний день при разработке нормативно-правовых актов на площадке Министерства экономики проводится анализ регулятивного воздействия. В нем мы в рабочей группе при разработке анализа всегда участвуют представители бизнеса и в том числе Института бизнес-омбудсмена тоже принимает участие. Поэтому говорить о том, что... Анализ регулятивного воздействия на некоторые нормативно правовые акты принимается в каком-то узком кругу, ну, считаю некорректно немного, потому что мы всегда стараемся провести нормативные правовые акты в соответствии с регламентом. Он выходит на процедуру общественного обсуждения, согласования, проводится совещание по обсуждению данных норм с представителями бизнеса. Поэтому все НПА, они принимаются в соответствии с регламентом установленным кабинетом министров. Спасибо. Азрк, Учурда, рда, экономика, мистер Леонардо Анда. Анализ регулятивного воздействия бонча с роллер Чхты, без арбир, тохтон. Мы тоже занимаемся... Я поддерживаю Татьяну Михайловну с точки зрения того, что необходимо унифицировать формы электронный счет-фактуры и ТТМ. Это очень важно. Дело в том, что сейчас все налогоплательщики, все налогоплательщики работают на налоговую службу и несут затраты. То есть они не работают на себя, они никакой выгоды не получают от того, что они заполняют эти системы. Более того, они несут огромнейшие расходы связанную с увеличением количества операторов, от приходящих бухгалтеров отказываются, нужен постоянный бухгалтер. А это все, кстати говоря, ведет к увлечению наших цен на рынке. Ни один предприниматель просто так это делать не будет. Наши цены, за которыми не успеваешь следить в различных магазинах, они только растут. Это Если будет СФ и ТТН как-то совмещены, то тогда легче интегрировать бухгалтерскую систему с, налоговой, с системой, налоговой службы. И вот с этим возникает вопрос: если мы налогоплательщики работаем на этот инструмент, который будет использовать только налоговая служба, Что с чем вы будете сверять? Понимаете? При камеральных проверках, при э, документальных проверках. Что с чем вы будете? Вы же не каталоги будете сверять. Понимаете? Вы придете и скажете, открой свою бухгалтерскую систему. А у меня в бухгалтерской системе будет информация расходиться от вашей системы. От некого виртуального склада. То есть получается, что даже мы, Работаем сейчас на инструмент, который вы, как налоговая служба, не сможете полноценно использовать. Ну а зачем в тратить деньги? И для вас это дорогостоящий инструмент, потому что э, отнимает время у ваших программистов. Вот у нас одна группа, вторая, там группа рабочих состоится. То есть изначально, изначально, когда плохо поставлена цель, как можно использовать этот инструмент, вы его не сможете Значит, мы все работаем в пустую, а на это уходят ресурсы. Поэтому если налоговая служба ставит перед собой цель контроля, я не знаю, за движением товаров, за движением товара, например, вам это нужно, то тогда единственным вариантом для этих вещей, сложившейся ситуации, является унификация ФОМСФ и ТМ. Значит, надо создавать систему на базе вот этой информационной системы СФ, может быть, в электронную счет потом добавить какие-то там колоночки, если нужно, или там коды какие-то, или еще что-то. Но, по крайней мере, будет результат, этот результат, на который смогут опираться и налогоплательщики. В противном случае мы с вами пойдем вот так вот, разными дорогами. Спасибо, Елена Цельевна. В качестве информации тоже то ответили. Большинство всех команда э -э просят квалифицировать электронный счет фактуры и электронный товар транспортную накладной. Мы, э -э как ранее сказал, мы в этом направлении идем. Но э -э логика работы системы электронного электронной счет фактуры и электронного товара транспортной э -э накладной, ко которые мы сейчас имеем, они разные. Электронный счет фактуры работает на.. С кодами ТНВ без виртуального склада. То есть налогоплательщик может купить конфеты, а продать автоматы. Там нет никакого контроля. А электронная товаротранспортная накладная это позволяет контролировать. Что купил, и то и продаешь. Но мы часть унификации в этом направлении тоже рассматриваем вопрос. Сейчас даже параллельно идет рассмотрение вопросов. У нас есть система контроля импорта из стран ЕС. Сопроводительные накладной мы рассматриваем вопрос унификации сопроводительных накладных и электронно товаро-транспортных накладных. Возможно, также будет рассмотрен вопрос отмена одной системы и переход всей его работы на другую. Но это в основном будет электронно-товаро-транспортная накладная. Либо пойдем путем интеграции двух систем. Это то, что касаемо э, интеграции. И параллельно, ну, все наши налогоплательщики, крупный и средний бизнес работают э, товароучетными системами, бухгалтерскими. В основном распространены у нас 1С. Мы со всеми представителями э, бухгалтерских систем, мы с ними встретились, мы с ними отрабатываем вопросы. По интеграции. То есть мы создаем некий возможность удаленной интеграции. То есть налогоплательщик работает на своей учетной системе, данные переходят в нашу систему параллельно с формированием соответствующих документов. Это товаротранспортные, накладные, но счет фактуры, возможно, и в будущем тоже будет. Мы встретились со всеми представителями бухгалтерских учетных систем и попросили и могу и сказать то, что мы требовали, чтобы по нашим системам, после, когда мы создаем, сейчас есть возможность пакетной загрузки, выгрузки с учетной системы нашу систему, в дальнейшем есть такая технология, называется API, интеграция, то есть, когда мы это внедрим, чтобы на эти представители не завышали без оснований своей, стоимости своих услуг. В этом направлении мы с ними тоже работу ведем. Мы даже, когда встречались с отдельными представителями бизнеса, ну, с бухгалтерами, мы даже выразили то, что готовы рассмотреть вопрос разработки бухгалтерской учетной системы налогового органа, который мы будем представлять на безвозмездной. То есть субъект работает в одной системе. Ну, для этого надо тоже так, ну это трудоемкая работа будет, конечно, но готовы рассмотреть этот механизм тоже. Но вот в настоящее время мы ведем работу с, с представителями учетных систем по интеграции, то есть субъект будет работать только у, у себя в учетной системе, которая с будет нашими системами, для этого тоже будет работать. До интеграции всех систем, как я ранее сказал, первостепенно необходимо устранить все недоработки, если какие-нибудь мы будем выявлять в ходе внедрения, и какие-то новшества, совершенства, удобства. Мы несколько уже внедрили, мы еще и готовы рассмотреть любые предложения. После, как мы закончим, мы приступим уже с интеграцией с учетными системами. А если мы сейчас приступим с интеграцией учетными системы, это получится так: наша система будет параллельно дорабатываться, а учетным системам будут, как бы неудобно будет каждый раз и им тоже дорабатывать. Мы когда вот доработаем свою а с интеграцией, ну, как наши технари сказали, интеграция она там быстрее пойдет, чем уже завершение вот этой логической работы самой системы. Спасибо большое. И ну, один вопрос. Торгово-промышленная палата здесь у нас присутствует. Да, Пожалуйста. Торгово-промышленная палата Барталасова Кульбара. А, ну, наши члены торгово-промышленной палаты озвучивали все проблемы с КТН mm -hmm. Большое спасибо Татьяне Михайловне, потому что она очень конструктивна и концентрирована, всю проблематику озвучила. И вот предложения, которые даны, и у вас они есть у нас на экране, это один мудрый человек сказал, все гениальное, очень просто. Я благодарю Азата Айазбековича за то, что вот два раза я послушала его выступление. Есть желание услышать и есть желание доработать. Мы, структуры, которые работают с бизнес ассоциациями с бизнесменами, хотим вас заверить, что бизнес не против, бизнес не против. Но просим, очень просим не усложнять, не усугублять, прекратить вот эти дублирующие функции. Да, я понимаю, вы сказали, что это ТН совсем разные цели есть и так далее. То, что Татьяна Михайловна сказала, да, мы в трех-четырех позициях вводим эти данные, но можно же придумать так, послушать наше предложение, убрать ненужные кружева эти осложнения, сделать универсально и просто. Мы хотим, вы нас тоже хотите услышать. Это много значит, Алиса Воспредитович. Я надеюсь, что вот эти семь месяцев, которые даны краткосрочно до штрафных санкций, правильно Татьяна Михайловна сказала, давайте поработаем его концептуально и максимально упростим. Сделаем эти системы это, по логической цепочке и как бы набирая, что необходимо для вашей цели и отслеживания движения товара. Все лишнее убрать, дублирование убрать, сложности убрать, не ненужные графы, какой водитель, больной храной, на какой машине, какой марке. Важна цель. Цель – контроль. Товар поступил, а на границу заехал в нашу республику, и дальше конечная вот точка. Какие необходимо? Вот я думаю, Аля Савасбекович, вы ведете эту работу, и, конечно, там руководство... Доведите, пожалуйста, до логического конца. И большая просьба Министерства экономики, вот на вашей площадке идет эта рабочая группа, вы должны быть как регулировщик двустороннего движения. Это шикарное. И то, что вот господин Пономарев сказал, это не критика. Не надо стараться защищаться и сразу же тянется. Вы просто, пожалуйста, слушайте бизнес Бизнес плохого не посоветует. Бизнес хочет работать также прозрачно, просто и без лишних заморочек. Спасибо за внимание. Спасибо Спасибо большое. Так, ну что, коллеги, давайте какие-то вопросы у кого-то есть или что-то осталось осталось не, осталось, не сказать, да. Пару минут осталось перед тем, как наши представители госорганов покинут пару вопросов и и мы пожалуйста. Ну, а система детьми что разумение есть узели бы электронный склад тордачкан в общем довели бирмиллиона товар дан электронный склад тордачкан намиклатура товар гергизельген в бельгии есть синерсе где то бизнесе в где кичи Товар, ассансиалардан, который был в январе, себептен был в январе, в январе, который был в январе, который был в январе, который был в январе, который Китчи-бизнес-тегилер, склад-тар, аж погансе, аж погансе, аж погансе, аж погансе, аж погансе, аж погансе, аж погансе, аж В этом году, что вы в карте, что вы в карте, что вы в карте, что вы в карте, что вы в карте, что вы в что что Видеоурок торбоинча, да, миргилеги, не все. Видеоурок торбоинча, толстый видеоурок торбоинча, YouTube-канал тогда, визуальный рассми-сайт тогда, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, торбоинча, Толл студентов то товары были какие-то какие товары были товары какие товары какие Урок, можно то Чурда без, ченандай, арбир, өз -өз қызматкерлерге, ал атауся, а за это учитывая бизнес, я на андай, арбуз жестом кусмат кирлерге, планшеттеры да гало отос, планшетте, но планшет мне не бизнес модя магазин, павильон дорет тенен, хинало таттево гоюле, мда, розничный магазин толтурбайт. Алар, котто до неё тшкерик, котто до неё кундэнги, неё зунин магазинин дареги буяйунча, электрондук склад тшкерик, андэнги эм, крупный бизнес ага товарды жигрген дэнги, анам бирле махсат ашол товарды эзин складман специальткоишнир. Тои сь уро жинс ага саттимде, ан пешет товарды койломи, электрондук складта койюи варе. Азыркы учурда екүгун минут берилген ан э, товарды складтан жойу буяйунча.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 Электронный шот фактура мне, бухачей, патент мне нечто отгандар, наты нааларды, эчкандай айтпайлы, патентты 1 айда фактура жазы верген. Бухачей патенттен товар жүгіртесу 8 миллион, аш керек болжу. Эмбезден система шот фактурадан 100 миллион, 200 миллион, кыш айларында митинг Нараза олоткан арасында для бережек айтты 200 миллион товарды Анын атына саты верген кэн өзіне кичинек еле магазине орал билбейді Ошол сэээптэн біз андайларды текшеруюй жолдорменден барып аяқтан Алдыңбы албадыңбы деп чон еші чаралар болады Бұ андай салық төлі чүнін атына анын аға айтпай тавар жүрліткенден Біз ал салық төлі чүні текшерес аға гим сатты аны текшерес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 Азыр механизм ошоу механизмдернын қарап чығатаусы, товарды қауыл алып ойынчо, жол болса, адкас беру ойынчо, мен өттерің қарап, азыр 10 гунден ичінде автоматтық түрде қауыл алып это. Малы бизнестегілер 10 гунден ичінде да қарашпай 10 гунден кейін келіп, безге арызлар азыртадан бар. А Ал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 в общем, Дяна Д ⁇ ла Родабель говорит, что день или две Дягон добратовался. И тот хринцел, клывы, но день или две Джумшка, то сконбол, вон Дягон добратовался. В чем Рахмат? Спасибо. Ну, мы поняли, что у налоговой службы, конечно, есть свои проблемы, но всегда раньше, когда мы работали совместно, в общем-то любая проблема может быть решена с наименьшим потерями для всех сторон. Я думаю, все эти вопросы можно решить в составе вот той рабочей группы, вот того маленького, маленького, кусочка, маленького кусочка рабочей группы, которая будет заниматься вот такие перереконструированной системой. Все-таки она нуждается в этом. Пусть та система, которая вот, ну, мелкие какие-то технические детали исправляет, пусть она работает своим путем, а все-таки давайте мы по Попробуем построить логичную, красивую, красивую архитектуру. Вот. Большое спасибо всем участникам. Спасибо налоговой службе, которая торопилась. Спасибо Лукману, представителю Министерства экономики. Спасибо Национальному альянсу бизнес-ассоциации и информационному агентству ⁇ Кабар ⁇ которые... Очень помогли вот, провести этот пресс пересчет первое заседание. Я надеюсь, что все проблемы, если мы захотим поработать вместе, мы решим. Должна сказать, что для этого основания есть. Мы разговаривали а, с председателем вот этой междисциплинарной рабочей группы, а, за министром Министерства экономики Азамхулловым Скендером Ценглейчем и министром экономики. Вы как вы знаете, что Министерство экономики отвечает все-таки у нас за фискальную политику. Я думаю, они согласны на то и, в принципе, даже предложили чуть-чуть чуть-чуть более кардинальное решение, чем предлагали мы. Но не хочу никого обнадеживать. Давайте мы просто э, вот, сегодняшнюю пресс-конференцию оповещаем о том, что мы готовы работать вместе. Да? Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо большое оператору, представителям госорганов и всех, кто пришел на наше мероприятие.